Друзья, всем доброго утра. Утро доброе, но пасмурное. И мы сейчас идем в ресторан на завтрак. Я постараюсь вам поснимать. Я думаю, что для многих интересно, как он выглядит, этот ресторан, что он из себя представляет и чем кормят на завтрак. Я понимаю немножко, что это неуместно, наверное, в данной ситуации, находясь здесь, но... Я попробую потому что все-таки если я уже на пути блогерства то я должна это делать поэтому буду предельно аккуратно чтобы не смещать людей вот это вот вход в ресторан что такое не, не шуметь У меня есть уже шкафа, я говорю, выкачай. утро. А Эрика? Утрое утро. Утрое утро. Утром, квадро, Проходите. Давай. А -а -а. Вот и поговорили. Проходи. Привет. Привет Спасибо. Раздевайтесь. Так, ну давайте начнем с чего? А. Фасоль, бекон, омлет, колбаски, сок, йогурт, добрые. Сейчас мы сок наберем, Иди, садись, садись, да, садись Вот сюда садись да. Так, вот Марк набирает у нас что? Сухой завтрак Давай, папа поможет тебе Булочки, кроацаны Вот тост можно сделать И Разные джемы Что это у нас такое? Шоколад. Вот это шоколад А, вот этот ты хотел шоколад, да? Клубничка, мед не, Не, разное разное не надо. что ага. О. Нажимай Надо еще чуть-чуть хочу... Я чуть Я хочу.. Я хочу... Я хочу... Я хочу... Я не надо, хочу... Я хочу... Я хочу... Ты ну, все вот такой небольшой завтрак набрала. Себе попробовал колбаску. Вот одна с маслинами. Ветчина, наверное, и хуман. Куда? Куда? Еще круассанчики принесли. А я все набирает. Джемы. Все сам хочет. Народ вовсю готовится к Пасхе. Такие яйца огромные, больше моей головы. У нас такого нет. Яйца, яйца. Курочка шоколадная. Класс. Человечек. Вот курочка. Это все из шоколада. Представляешь? Ух вот ты. Смотри, курочки шоколадные. Шоколад? А ты посмотри, Шоколад? яйца какие. Обалдеть. Ой, я, яйца и мячи шоколадные. Тут настоящий мяч. С да, да, да. курочками мяч. Ну, масштабы. Арбузики, дыни продают. Есть все абсолютно. Ананасы. О, мне свекла нужна. Я нигде не могла найти свеклу вот такую. Ого, мне три не надо. Не надо не на борще тут вот вареную сделано с ней невкусно борщ готовится так мне надо что значит буду такой пучок правда, Что делать где тут пакет надо разобраться с Ну только сварила борщ сейчас буду кушать Всем приятного аппетита наконец-то это второй Борщ, который я варила здесь, и он получился похожим на борщ. Потому что я еще не все продукты изучила. И вот в некоторых супермаркетах я первый раз, когда покупала продукты на борщ, я не нашла, допустим, наши свеклы в овощном отделе. Она была почему-то уже отварной и чищенной. И запакована в вакуумном пакете. И пыталась там спросить, поинтересоваться. Мне сказали, нет, тут в другом магазине я нашла уже свеклу нормальную. И томатную пасту но не томатная паста а у них получается нет я не нашла томатную пасту у них либо сок я видела возможно она есть но я не нашла и купила баночку она похожа на томатную пасту сейчас Вот, вот такую я купила. Я думала, это томатная паста, но оказалось еще вкуснее. Это как томаты в собственном соку. Ну, класс. Как будто пюре из свежих помидор. Все. До да, кушай, всем приятного аппетита. Садись. Я пришла в прачечную. У нас одеяла есть, которые очень грязные. Их руками не постираешь. Так. Тут даже кто-то порошок оставил. Но у нас есть свой. Стоить это будет 3 евро. Баки, кстати, не очень большие. Вот это две сушильные машинки, а электролюкс. Это стиральные, сейчас все свободные. Я вчера в инстаграме выставила, как я покупала свеклу. И выставила, ну вот все то же самое, что я вам показываю. И выставила как Сережа поехал с детьми подстригаться. У нас организовал один мужчина, тоже беженец. Он сейчас проживает здесь, на территории нашего отеля, вместе с нами. А этот мужчина оказался каким-то пастором, если я правильно поняла. И здесь есть какая-то церковь, которая... Очень сильно помогает людям тоже, помогает и с жильем, и с продуктами, в общем, со всем-всем-всем, в чем человек нуждается, вновь прибывший И в том числе вот эта церковь организовала стрижку для мужчин. Пришел парикмахер с барбершопом, и ну, это только для мужчин. Нужно было записать 10 человек, я успела вовремя записать и ребят, и Сережу, потому что уже очень заросшие были, мы их давно не стригли. Ну и нас повезли. Я, вернее, осталась с Яном, а Сережа поехала с ребятами. И я выставила кусочек, рассказала, что вот ребятам поехали с папой подстригаться, Сережа в том числе. И мне в Инстаграме сразу начали писать, о, вы все продолжаете развлекаться, вы занимаете чье-то место несправедливо. Вот давайте теперь по, по пунктам. Если стрижка уже является развлечением, ну, тогда я вообще уже не знаю, о чем с вами говорить, раз уж настолько вы реагируете. Если вам настолько больно реагировать, не смотрите. Начнете смотреть тогда, когда у вас немножко поменяется ваше сознание, тогда, когда у вас поменяется ваша нервная система. Если вы так реагируете остро, зачем вы смотрите? Мы уехали с горячего места, мы уехали с конфликтного места, мы уехали там, где сейчас очень сложно и тяжело. Мы приехали сюда, мы максимально стараемся держать себя в руках и не поддаваться состоянию страданий, потому что у нас маленькие дети. Если мы будем продолжать здесь страдать, то ничего хорошего из этого не получится. У нас новый путь, у нас новая дорога, у нас новая жизнь впереди. Я недавно в ленте, в инстаграме написала пост, и там была очень такая хорошая фраза. Я написала, что нельзя начать жизнь сначала, но свою жизнь можно продолжить по-другому. То, что в принципе сейчас и делает моя семья. И когда вы пишете, что моя семья занимает что то место, что на нашем месте должен оказаться кто-то другой, друзья, поверьте мне, Вселенная настолько грамотно работает, что каждый оказывается на своем месте. Мы все с вами, каждый находимся на своем месте. Не бывает такого, что человек занимает чь-то место. Не бывает. Сейчас очень важное время сейчас время, может быть, эта фраза будет очень громко, время распределения душ, когда каждый человек со своей душой оказывается там, где он должен оказаться оказывается на том месте, где ему нужно быть, как некоторые пишут, мне бы на ваше место. Не нужно себе желать того, с чем вы никогда не сможете справиться. Пусть каждый будет на своем месте. Наша жизнь продолжается, жизнь нашей семьи продолжается, поверьте, не так все сладко, как может быть вам кажется, Ну, я понимаю, что кажется на фоне того, что происходит сейчас на территории Украины, здесь кажется сладкой, наверное, так оно и есть на самом деле, если сравнивать, но если не сравнивать, а если видеть жизнь, нормальную жизнь, как вот живут люди в Испании, которые не знают, что такое война, они живут обычной нормальной жизнью, то нам, Переехавшим сюда, нужно еще дотянуться до этого, дорасти до этого, прийти еще к этому, к нормальной жизни. И мы будем для этого делать все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи. Пока-пока. Скоро увидимся обязательно.